Кружилась мама Валя На заднем фоне замер папа Толя Радиусимметрова царит все жесточайший хаос Как то всем понятно стало, сын остался без диплома Мама, не кричит, хватит плакать, не смей Я не спорю, надо, но послушай, отец есть У меня своя волна и на своей волне Меня где-то поджидает успех Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каир, я выбираю жить в Каир, я выбираю жить в Каир, я выбираю жить в Каир. Которым я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, которым мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым. Жизнь моя все хорошо в моем рюкзаке пары моих носки и пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знают, я не был таким, а значит и у вас получится. Но все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал, бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышал музыку и сам себе сказал, я выбираю жить в Каи, я выбираю жить в Каи. Я выбираю жить в Каи. Я выбираю жить в Каи. Все, что я хотел, это видеть свет.